Возвращаясь в Годове вот сразу, вероятно. Возвращаясь в вот больше возьми еще Тош фигня эти рэксыны, да? Залети туда, Дэн, за заедь туда наверх, я тебя сниму на видео, а? Ну да, налево. Тонива? Что, а дальше, ничего вы, вы да, нормально ну репстаны проехали да, два. Остальные висит давай про, про, про проскочи пустите ниву ниву пустите теперь проверим как проезжает ваз 21 213 сделанная в компании роснива роснива делает самые лучшие нивы в московском регионе. Я говорю, давай покажем, как Нивы ездят. Давай покажем, а От ты. компании Роснива, да? Да, попробуем. Тест-драйв автомобиля Нива 21213. Подготовленный в компании Роснива. Давай. Нива! Нива! творитель давай с разгону, Блядь, с разгону ты не оби... в колю не Коллею, падай колю пропускай это между между пропускаем меж колесес да, Здесь крат. Ой, ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Ой. Подожди секунду, сейчас. не едет ну как ты как она заскочила нева зашла идеально так что нева рулит, сбора 4 на 4 рулит. понятно а что тут где где готовили машину машина готовилась в компании Роснива адрес они находятся в Москве у них сайт есть rosneva.ru то общем, в любом случае пускай заходит на сайт leši4wd.ru и там будет информация в ближайшее время о том где можно Нормально, качественно и достойно подготовить автомобиль Нива к оффроуду, правильно? Согласен, совершенно. У нас уже набралось много партнеров в плане подготовки автомобилей, так что сборы 4 на 4 шагают по стране. Все, да. давай, счастливо!